пройдем кратко путь по карте целей. Нам периодически говорят, что мы должны втайне держать этот шаблон, что это величайшее ноу-хау, что нельзя никому это давать показывать. Но коллеги так неинтересно жить, поэтому этот шаблон мы открываем всему миру. Итак, поехали. Разделы карты целей. Первый раздел – это подготовка. Значит, у карты цели есть ограничения, коллеги. Она не поможет вам изобрести то, чего у вас нет в сознании, в голове, в опыте вашей команды. Она не подскажет вам новый продукт, который у вас никогда не был. Карта цели – это инструмент, который позволяет по, по полочкам разложить ваше текущее видение. Если этого видения просто нет, тогда ничего не получится. Но вот этот вот блок «Подготовка к карте целей» он разогревает сознание, разогревает команду и ключевых собственников руководителей для того чтобы максимально выложить все то видение которое в вашем сознании есть следующий блок таблица где мы куда мы это как раз блок мозговых штурмов это большая выгрузка идей, возможностей, ограничений, которые делается команда для того, чтобы не осталось в голове ни одной зудящей мысли, для того, чтобы все возможности, которые у нас всплывали периодически в течение года, потом том, куда нам можно было идти, вы могли аккуратненько вот эту табличку разложить. После того, как она заполняется, там получается порядка 10 или 15 листов. Этим пользоваться в качестве цели невозможно, поэтому после этого сразу же идет блок «Резюме», по таблице. Это выжимка из таблицы, самые главные вещи, которые, собственно говоря, и лягут в основу цели. При помощи резюме по таблице можно нанимать управленцев, показывать им вот фронт работ. Вот резюме, это описание картины, куда мы хотим прийти в течение года, например, или там трех лет. Когда резюме подготовлено, в принципе, этим уже можно пользоваться, его можно уже повесить в качестве плаката в офисе, но, тем не менее, вовлекать команду при помощи листа от четвертого формата тяжело, поэтому как раз и формулируется по специальной схеме, формулируется Короткая, четкая, мотивирующая, достижимая цель, которую нужно повторять каждую неделю на планировании руководителей, чтобы фокусировать всех на том, куда мы движемся. Когда цель сформулирована, очень важно проверить, а не ерунду ли мы написали. Поэтому есть специальный блок, который проверяет цель на адекватность. Там вопросы по смарту, дополнительные вопросы используются. И кроме этого, там очень важный, интересный блок. Это блок вовлечения... Команды. Для этого используются специальные вопросы, которые позволяют команде примерить на себя, а им вообще интересно, им это важно или нет. Вот, после того, как вы проверили цель, вы влекли команду в работу над достижением этой цели, пришла пора конкретики. Нужно теперь взять и декомпозировать эту цель на конкретные проекты. Тоже для этого есть специальный шаблон внутри карты целей и специальный алгоритм. И эти проекты, самая малость, осталось реализовать. Для этого, собственно говоря, используются технологии системной работы, ритм и визуализация.